Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги! Сегодня мы поговорим о такой интересной проблеме, как можно ли ставить пиявки детям. Дети – это такие же люди, как и мы, только маленькие. И энергетика у них еще активнее, чем у нас. И восстанавливаются дети гораздо быстрее, чем взрослые, если его организму лишь помогать, а не мешать. Поэтому пиявки детям показаны, но только, конечно, возможно не в таком количестве, как взрослым, и не по столь э, мощным схемам, как для взрослых. А так все остальное то же самое. Поэтому детям обычно пияки ставятся именно по гомеопатическому принципу, о чем мы с вами будем говорить на следующих занятиях. Спасибо!